Недавно футболистки из Динамо БГУФК побывали на ОАО Минском молочном заводе номер один и познакомились с новой профессией. Теперь сотрудники отдела маркетинга завода приехали в гости к нам на стадион Динамо Юни. Стадион открылся в сентябре 2021 года. Здесь функционируют три поля с подогревом, освещением, удобные раздевалки и комфортные трибуны для болельщиков. Именно в таких условиях девушки познакомятся с профессией футболист. Сегодня мы позанимаемся много футболом. И, как любой футбол, у нас начинается с разминки. Для разминки у нас будет игра крестики-нолики. У каждой команды есть по три манишки. Вам нужно сложить эти три манишки так, чтобы у вас получилось, как в крестких-ноликах. Размялись физически, проверим теоретическую подготовку. 20. 20 за одну команду. А, не, за одну 10. За одну 10. Да, да, да, да, да. 11. 25. 20. 3. 3 периода. А 45. 1 тайм, 45 минут. Хорошо, сколько таймов? 2. 45, 45 и 45. И потом до кремния, если. Надо. Хорошо. А судья. Судья. Штрафные. Баллы? Гол. Штрафной. Да. Наверное. Желтую карточку. Очень <laughs> Красную. Пенальти. Вратарь. Вратарь? Что для внутреннего удовлетворения какого-то. Да и не сказать, что футбол это только мужская игра. У нас сейчас нету такого. У нас везде равноправие. И вернемся на поле. Нам надо будет забить гол. У нас есть вратарь, это Заяц. Для начала мы будем вести мяч. После чего там около фишки надо будет убрать сторону и забить гол. Как и Потому что в футболе, чтобы выиграть, и смысл этой игры нужно забить больше на мяч, чем команда соперника. Для того, чтобы э, помешать нападающему забить гол, нужно немножко сократить дистанцию, то есть выйти на 2-3 шага вперед. Когда вот убирают мяч, все это делается для чего? Для того, чтобы сократить угол обстрела. Понятно? Давай попробуем. Для первого раза уже у многих даже неплохо получалось. Под конец пошли удары. Зайцы немного мешали уши стоять на воротах. Зайце первое, что его мешало, это, наверное, его большие уши, <laughs> что закрывал обзор, когда девчонки били. Но в целом он справился со своей работой. Вот сейчас подкорректировали тоже. Уже было намного сложнее забить, поэтому... Тоже все через работу, через желание, и будет все хорошо. Замерзли. Я думаю, что в жару тоже ребятам не сладко. На самом деле это было очень интересно и довольно увлекательно сменить офисные будни на что-то такое новое, совсем другое, где мы еще точно не участвовали и не пробовали себя. Как оказалось, надо не только физическую силу прикладывать, но и включить голову в, в определенный момент. Мне кажется, нашим ребятам на заводе ну, сложно, но и футболистам тоже нелегко, потому что ну, это несопоставимые вещи сравнивать завод и футбол. И там идет нагрузка, как бы, и там идет нагрузка. То есть это не, не могу сказать, где легче, а где, где тяжелее. Так как мы работаем в офисе, и, может быть, мало у нас активной, активности происходит, поэтому разрядка футбол, ну, мне кажется, это да. Мы с девочками всегда вместе сотрудничаем, вместе работаем и ближимся к одной цели, поэтому вы победили зайцы.